Сегодня пятница. По старому стилю 11 марта, по новому стилю 24 марта. Седмица 4 Великого Поста, Крестопоклонная, постный день, глаз седьмой. Сегодня праздник святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского, святителя Ефимия, архиепископа Новгородского, чудотворца. Преподобного Сафрония, Затворника Печерского в дальних пещерах, преподобного Алексия Голосеевского, Киевского и Иеромонаха, священномученика Пиония, Пресвитера Смирнского и Иже с ним, перенесение мощей мученика Епимаха Нового, святителя Сафрония Епископа Врачанского, исповедника Патрикия Петрова иеромонаха. Исповедника Василия Малахова, Пресвитера. Житие святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского Святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский, родился в Дамаске. С юных лет он отличался благочестием и любовью к наукам. Особенно он преуспел в философии, за что его стали называть «премудрым». Но будущий святитель искал высшей мудрости в монастырях, в беседах с жителями. Он прибыл в Иерусалим, в обитель святого Феодосия, и там сблизился с иеромонахом Иоанном Мосхом. Он стал его духовным сыном и отдался ему в послушание. Праведники вместе путешествовали по монастырям, записывали жития и поучения подвязавшихся в них. Из этих записей позже составилась их знаменитая книга «Лимонарь» или «Лук духовный», который высоко оценил Седьмой Вселенский собор. Спасаясь от опустошительных набегов персов, святые Иоанн и Сафроний оставили Палестину и удалились в Антиохию, а оттуда в Египет. В Египте святой Сафроний тяжко занял. В то время он и решил стать монахом и принял постриг от преподобного Иоанна Мосха. После выздоровления святого Сафрония они оба решили остаться в Александрии. Там их с любовью принял святой патриарх Иоан Милостивый, которому они оказали большую помощь в борьбе против монофилитов. В Александрии у святого Сафрония заболели глаза – и он прибегнул с молитвой и верой к святым бессеребренникам Киру и Иоанну, память 31 января, и в церкви, посвященной им, получил исцеление. В благодарность святой Сафронии написал житие святых целителей бессеребренников. Когда варвары стали угрожать Александрии, святой патриарх Иоанн в сопровождении святых Сафрония и Иоанна направился в Константинополь, но по дороге умер. Святые Иоанн и Сафроний с одиннадцатью другими монахами отправились в Рим. В Риме преподобный Иоанн скончался. Тело его было перевезено святым Сафронием в Иерусалим и похоронено в обители святого Феодосия. В 628 году из персидского плена вернулся иерусалимский патриарх Захария. После его смерти в течение двух лет патриарший престол занимал святой Модест, а по кончине святителя Модеста патриархом был избран святой Сафроний. Святитель Сафронии много потрудился на благо Иерусалимской церкви, как ее предстоятель. В конце жизни святитель Сафроний со своей паствой пережил двухлетнюю осаду Иерусалима магометанами. Изнуренные голодом христиане согласились, наконец, открыть городские ворота с условием, что противник пощадит святыни. Однако это условие не было выполнено, и святой патриарх Сафроний умер в глубокой скорби об осквернении христианских святынь. До нас дошли сочинения Патриарха Сафрония по догматике, а также объяснения на литургию. Житие святителя Ефимия, архиепископа Новгородского. Родился в Великом Новгороде, в благочестивой христианской семье. Родители святого долго не имели детей и усердно молили Бога и Пресвятую Богородицу о разрешении их неплодства. После рождения младенца, которому было дано при крещении имя Иоанн, родители в храме перед образом Божьей Матери дали обещание посвятить дитя на служение Богу. Отданный в научение, отрок Иоанн с успехом изучал Божественное Писание, не предаваясь никаким иным занятиям, кроме тех, которые приводили его к размышлению о предметах Божественных. 15 лет он пожелал принять иноческий чин, который и принял по устроению божественного промысла вяжецкой обители, святителя Николая Чудотворца. Преподобный Ефимий оказывал во всем строгое повиновение и, будучи в юном возрасте, обладал умом многолетнего мужа и прежде совершенного возраста святой стал руководителем в иноческой жизни. О преподобном Ефимии узнал и архиепископ Симеон и призвал его к себе, наградил за должность эконома архиепископского дома. После смерти архиепископа преподобный удалился в Хутынский монастырь, а через некоторое время был назначен игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе. Вскоре святой был избран архиепископом новгородским. После принятия высокого сана святитель Ефимий предался подвигам служения еще с большим усердием, заботясь не только о спасении своей души, но уже о душах, веренные ему Господом паствы. Скончался святитель в глубокой старости в 1458 году. Житие преподобного Сафрония Печерского, Затворника Преподобный Сафроний, затворник, подвязался в дальних феодосиевых пещерах Киево-Печерского монастыря в XIII веке. Преподобный Сафроний, затворивший себя в темной пещере, ежедневно прочитывал всю псалтырь и всегда носил на себе влосяницу и тяжелый пояс железный. В каноне преподобным дальних пещер изложен затворнический подвиг святого подвижника, удостоившегося слышания ангельского пения. Он и ныне в небе наслаждается вечной радости, со Христом царствующий. Память святого Сафрония совершается вместе с другими святыми отцами дальних пещер 28 августа, 10 сентября. Особа 11-24 марта и обретение его нетленных мощей 11-24 мая. Житие святителя Сафрония, епископа Врачанского, болгарского. Святитель Сафроний, епископ Врачанский, был одним из выдающихся деятелей болгарского возрождения. В миру Стойко Владиславов родился в городе Котел, Казан, Болгария, в Османской империи, в православном семействе зажиточного торговца с котом. Учился в монастырской школе родного города по славянским и греческим церковным книгам. Работал портным, но проявлял склонность к духовным занятиям. В 1762 году был выбран Чопраджиями города и принял рукоположение во священника, стал учителем и книжником котла. В 1765 году встретился со святым Паисием Хелендарским, который показал ему свою историю славяно-болгарскую, с которой Сафроний снял первый список «Сафроний его перепись». Сафроний, став учеником Паисия, в 1770-1775 годах предпринял путешествие на святую гору Афон. В 1792 году покинул котел, служил приходским настоятелем в городе Карнабат. В 1794 году отбыл в монастырь в селе Арбанаси и 17 сентября того же года был рукоположен во епископа Вавраце с именем Сафроний. Там развил широкую общественную деятельность и, по некоторым сведениям, инициировал отставку посольства в Москву от имени врачанцев. Поддерживал связи с фонариотами, посещал находившийся в его епархии Седмипрестольный монастырь в Старой планине. Усердно проходил свое епископское служение. В это время глава восстания Киджалиев, послан Оглу, утвердился независимым пашом в видении, и Сафроний очутился между двух огней. В его крае хозяйничали и Кирджали, и турецкие войска. Епископу приходилось спасаться от тех и других. Вслед за волнениями во Враце с участием войск видинского паши-османа по Пазвантоглу в 1797 году покинул свой кафедральный город и скитался на северо-западе Болгарии. Три года он провел пленником в Ведине. Эта пора была важным временем его самоопределения как писателя. Только в 1803 году получил возможность бежать и отбыл в Бухарест, где также служил клириком. По своему настоянию был освобожден от епископского сана, но продолжал подписываться как Сафроний Врачанский. В свой бухарестский период святой Сафроний посвятил себя книжной деятельности и составил свои лучшие творения. В 1804 году он написал свои записки, изданные Радовским в Дунаевском лебеде 1861 года и в периодическом списании на болгарского та книжного содружества того же года. Записки «Книга страданий болгарского народа во время жизни святителя» производят сильное впечатление. В 1806 году святой Сафроний издал собрание по учений, переведенных со старославянского и греческого, под названием «Кириакадромион», «Рымник, 1806 год, Новый сад, Бухарест». Это была первая печатная книга на новоболгарском языке. С 1806 по 1812 год стал одним из виднейших представителей болгарского народа в отношениях с русским командованием в течение очередной русско-турецкой войны, призывая болгар содействовать русским. В последние годы жизни удалился в монастырь на окраине Бухареста. Последний известный подписанный им документ датируется 2 августа 1813 года к концу жизни он стал виднейшим представителем болгарской литературы своего времени. Святитель Сафроний скончался 22 или 23 сентября 1813 года, канонизирован болгарской православной церковью 31 декабря 1964 года. Примечание. Чорбаджии от турецкого Карбаци, господин, в Болгарии в XVIII-XIX веках до освобождения в 1878 году от турецкого ига, представитель социальных слоев, связанных с турецкой администрацией. Кирджалия, турецкая Кирчалия. Буквально житель полей от Кир поля равнина участники вооруженных отрядов, самовольно формировавшихся в ряде районов Балканского полуострова после окончания Русско-Турецкой войны 1787-1791 годов, главным образом из обезземельных крестьян. Кирджалии подвергали местное, особенно болгарское, население грабежам и насилию, использовались турецкими феодалами-сепаратистами в борьбе против центральных властей. В начале XIX века кирджалии были разбиты регулярной турецкой армией. Их остатки перешли в качестве наемников на службу к турецким пашам, например, осману Пазвандоглу. Житие Исповедника Василия Малахова, Пресвитера Священный Исповедник Василий родился 30 января 1873 года в деревне Дуброва, Теостянской волости городовского уезда Витебской губернии в семье белорусского крестьянина Иакова Малахова. По окончании Витебского духовного училища Василий поступил в Витебскую духовную семинарию которую окончил в 1894 году. Василий намеревался продолжить духовное образование, но для этого ему нужно было выйти из крестьянского сословия. 10 июня 1894 года в Волосном правлении состоялось собрание крестьян Щелбовского общества, к которому принадлежал Василий. Общество состоялось из 48 домохозяев, и на сход собралось 25 человек, имевших право голоса. В присутствии сельского старосты крестьяне выслушали прошение крестьянина деревни Дуброва Василия Яковлевича Малахова о выдаче ему увольнительного свидетельства для продолжения образования и постановили выдать ему увольнительное свидетельство. В свою очередь Василий Яковлевич дал крестьянскому обществу подписку о том, что по прибытии в Московскую Духовную Академию он не откажется от вступления в нее, а по окончании академического курса – от вступления на духовно-училищную службу. В 1898 году Василий окончил Московскую духовную академию и тогда окончательно был исключен из списка крестьян Теостянской волости. Поскольку Василий Яковлевич обучался за счет, то он был обязан за четырехлетнее обучение прослужить шесть лет в духовно-учебном ведомстве, откуда он не мог быть уволен без особого разрешения Святейшего Синода. В 1899 году Василий Яковлевич был назначен преподавателем по кафедре сравнительного богословия и истории, и обличения русского раскола в Волынскую духовную семинарию. Василий Яковлевич был ограничен в средствах и не мог за свой счет проследовать к месту службы, и поэтому ему были выданы деньги на проезд и жалования на месяц вперед» за что он дал обязательство прослужить еще два года в штате учебно-духовного ведомства. В семинарии Василий Яковлевич, как широко просвещенный и глубоко верующий человек, пользовался большим уважением. В 1903 году он исполнял обязанности инспектора семинарии. В 1906 году он был перемещен на кафедру общей и русской истории. В 1919 году семинария была закрыта пришедшими к власти большевиками, и Василий Яковлевич был приглашен в качестве преподавателя в Житомирское училище пасторства, но в ноябре 1922 года оно также было закрыто. В это время властью было создано обновленчество, которое энергично принялось захватывать православные храмы, и Василий Яковлевич стал его активным противником. Ему часто приходилось выступать с докладами на епархиальных собраниях и вступать в переписку по вопросу истории и происхождения обновленчества, как и других раскольнических учений самосвятства, баптизма, адвентизма и тому подобных. Мечтая о принятии сана и церковном служении у себя на родине, Василий Яковлевич в мае 1923 года выехал в деревню Дуброва, но здесь выяснилось, что все священнические вакансии в ближайших приходах заняты, и он вернулся в Житомир. 4 августа 1924 года он был рукоположен во священника к Иаковлевской церкви в Житомире и вскоре возведен в сан протоиерея. В 1926 году стало известно, что священник приходского храма в селе Тиостова в двух верстах от деревни Дуброва отказался от служения церкви и отец Василий в ноябре 1926 года вернулся на родину и по избранию прихожан был назначен настоятелем этого храма. Жил он вместе с супругой Марией и престарелым отцом в деревне Дуброва а служил в Теоста, но, поскольку селения были разделены озером, вечерний отец Василий служил дома, и на эти службы приходили кто хотел и имел возможность, а утренние и литургии в храме. Сделав сознательно выбор служения Богу, Протеерей Василий ничего не боялся, и как ревностно служил в качестве преподавателя богословия в семинарии, так столь же ревностно пастырем». В июле 1927 года помощник лесничего Степановического лесничества направил донос начальнику 10-го районного отделения милиции. «В июне месяце я пошел на хутор в деревню Дуброва к Малахову Якову за подводой по служебным делам. Писал он, пришел вечером часов в десять, в доме сидел сын Василий Малахов. «В то время, когда я только пришел в хату, этот самый поп кончал какую-то речь. Я ее не понял, а после этой речи стал говорить другую, что вот, дорогие граждане, у нас настал такой свет, как когда-то был в Америке. Жили там индейцы, владели они озерами, лесами, ловили рыбу, а когда пришли европейцы, то отняли у них все и превратили в своих рабов. Также и у нас настал такой свет, пришли большевики». Отняли у нас все. Факт этот действительный, и не первый, и не последний. Этот поп является контрреволюционером, которому не только нельзя жить в тайном углу Меженского района, а и в пределах СССР. Этот донос тогда же был переслан начальником окружного отделения милиции и ОГПУ и сопровожден следующей просьбой «Прошу принять соответствующие меры против священника Малахова». Если понадобится на Малахова материал, то таковой можно будет собрать. Показаний на Малахова оказалось достаточно для ареста священника, и 13 декабря 1927 года, когда отец Василий вернулся домой после хождения по приходу с требами, он был арестован сотрудниками ОГПУ. Обыск в квартире и сообщение, что он арестован, отец Василий встретил совершенно спокойно, заявив сотруднику ОГПУ, «Я принял сан священника недавно, но я принял его совершенно сознательно, хорошо понимая, что я этим самым подписал себе ордер ГПУ на право у меня обысков и ареста и возможные ссылки». Одновременно вместе с протеереем Василием во исполнение общего плана по уничтожению церкви были арестованы и заключены в Витебскую тюрьму благочинный, священник и церковный староста, одного из ближайших приходов. Спустя несколько дней после ареста отца Василия, староста храма, посовещавшись с крестьянами-прихожанами, решил направить в Витебский окружной отдел ОГПУ ходатайство об освобождении арестованного пастыря. Безмерно уважая священника и будучи совершенно уверены в его невиновности, прихожане писали мы, ниже подписавшиеся граждане Теостовской церковной общины, поражены арестом своего духовного пастыря, отца Василия Малахова, так как, не видя в нем ничего противного власти, а наоборот, слыша от него в проповедях, что мы должны власти повиноваться, считаем его невиновным, а потому и просим власть его освободить. 18 мая 1928 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило протеерея Василия Малахова к трем годам ссылки в Сибирь, и он был направлен этапом в город в Нижний Удинск в Восточной Сибири. 30 мая 1931 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило священника к лишению права проживания в 12 крупных городах с областями а также в Чите и в Омском районе, и после окончания срока ссылки он уехал в село Абрамова Арзамасского района Нижегородской области, где поселился вместе с сопровождавшей его в ссылке супругой. Крестьяне его хорошо приняли, увидев в нем ревностного и просвещенного пастыря, и многие из них стали приходить к нему с вопросами и побеседовать на духовные темы. Живя в селе Абрамова, отец Василий ходил молиться в местную церковь, где сослужил приходскому священнику. Как сильный отец Василий пользовался большой любовью и состраданием местных жителей, и со временем у него завязались с ними настолько близкие отношения, что они уже не прекращались и после того, как кончился срок ограничений, и вместе проживания и священник с супругой Марией уехали в местечко у Святы, расположенное неподалеку от деревни Дуброва. Крестьяне продолжали переписываться со священником, по возможности помогая ему продуктами. 8 февраля 1936 года отец Василий зашел в храм, где встретил диакона Михаила Тулузакова, который, как секретный сотрудник НКВД, представлял в то время смертельную опасность для человека. Отец Василий немного побеседовал с ним и ушел, но уже на следующий день он и его супруга были арестованы сотрудником НКВД Булыжниковым и после первого же допроса заключены в Бутырскую тюрьму в Москве. 25 марта следствие было закончено. Священника и его супруга были обвинены в том, что, будучи враждебно настроены против советской власти, систематически проводили антисоветскую агитацию, организовывали тайные моления и распространяли контрреволюционные провокационные слухи о якобы проводимом гонении на верующих в СССР. 16 апреля 1936 года особое совещание при НКВД приговорило их к пяти годам ссылки в Северный край, и они были отправлены сначала в Архангельск, а затем в город Каргополь Архангельской области, где предполагалось, они пробудут все время ссылки. Священник Василий Малахов скончался 24 марта 1937 года в городе каргополя и был погребен в безвестной могиле.